Всем привет, подписчики и зрители моего канала. Я успешно продолжаю зарабатывать в мощном проекте Startup Profit. Друзья, я вам напоминаю, то, что проекты от данного админа всегда отрабатывают более месяца и все стабильно выплачивают. В этом проекте у меня есть отработанные депозиты, по ним у меня начислена прибыль. И прежде чем я сделаю выплату с проекта, мы разберем тарифные планы и посмотрим статистику, как она изменилась на сегодняшний день. Система нам предлагает заработать от 199% до 699% за 69 часов. Начисление каждые 15 минут. Минимальная сумма вклада – 99 рублей. Также мы видим последние пополнения и последние выплаты с проекта. Статистика компании. Проекту доверяют на данный момент 6824 человека, проинвестировано более 32 миллионов рублей. Также здесь находятся видеоотзывы о проекте. Компания принимает популярные платежные системы Payr, Kiwi, Perfect Money, Яндекс, Деньги, банковские карты и криптовалюту. Друзья, также есть отзывы о проекте, где инвесторы проекта оставляют свои отзывы искренне с выплатами. И это доказывает то, что проект платит и проекту можно доверять. Но ну, а я сейчас перейду в свой личный кабинет, чтобы сделать выплату и создать новый депозит. Друзья, вот так выглядит наш личный кабинет. В этом проекте я уже заработала более 600 тысяч рублей. Друзья, в этом проекте можно зарабатывать абсолютно без вложений, либо иметь дополнительный доход к своей инвестиции, то есть зарабатывать на реферальной программе. Прибыль с партнеров на данный момент у меня составляет более двух тысяч рублей. На балансе у меня 550 тысяч, сейчас я сделаю выплату с проекта и создам новый депозит. Платежную систему я выбираю PR, сумма для вывода 300 тысяч рублей. Также вы видите мои предыдущие выплаты с этого проекта. Проект платит. И предыдущие проекты от этого же админа отрабатывали всегда более месяца и все стабильно выплачивали. Ну вот, друзья, деньги мне поступили. Плюс 300 тысяч рублей. Выплата с проекта Startup Profit. Проект платит без комиссии. Так как проект платит сейчас, я создам новый депозит. Захожу на 9-й тарифный план, то есть 699% за 69 часов. Начисление каждые 15 минут. Инвестирую я 100 тысяч рублей. Также вы видите мои отработанные депозиты в этом проекте. Ну вот, друзья, мой новый депозит на 100 тысяч рублей успешно создан. Так что не упустите возможность заработать вместе со мной в этом мощном проекте. Желаю всем удачи, всем пока!